English. Эссек. Горбатюкс. Эссек. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный. Курс. English. Хочу. Все. Знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Петр Горбатюк. И я рад приветствовать вас на канале ПИТЕ ГОРБАТЬЮКС. Дорогие друзья, давайте поработаем в этом формате с глаголом to come. To come буквально означает приходить, приезжать. Приходить, приезжать. Глагол неправильный, имеет три формы. КАМ, КЕЙМ, КАМ. Третья форма. Первая и третья совпадают. КАМ. А вторая, это прошедшее время, КЕЙМ. Буквально можно переводить глагол ТУКАМ еще как доноситься, наступить, исходить, подойти куда-то. Этот глагол работает во всех трех временах. Настоящем, прошедшем и будущем. Приходить. Значит, приходил, в прошедшее время, приходила, приходили, приходило, приезжал, приезжала, приезжала, приезжали. Можно в любом времени работать. Будет приезжать он, она или мы будем приезжать. То есть во всех временах это все работает. Ну давайте разберем первое словосочетание. Come from. Буквально переводится «происходить из», если мы скажем «came from», это уже не будет настоящее, это будет прошедшее. «Происходил кто-то из чего-то», «происходило», «происходили». Вот. Ну, скажем, например, в настоящее время «come from», допустим, огурцы происходят из семени, как мы скажем, в «настоящее время» кукумбас come, eh, come from of the seeds. Огурцы происходят из кого-чего? Семян. кукумбас come from of the seeds. Если в прошедшем времени хотим сказать, что огурцы, огурцы происходили из семян, значит да, тогда скажем... Came from, came from. Cucumbus came from of the seeds. Огурцы зашли из семян. Следующее словосочетание. Come on. Давайте, пошли. Давайте, пойдем. Come back. Может быть и в прошедшем времени. Came back. Came back. Это возвращались, он возвращался, или она возвращалась, или мы возвращались, будет came back. Ну, давайте скажем в настоящем времени, я возвращаюсь домой. I come back to home. Вот и все. Он возвращается домой. He comes back to home. Он возвращается домой. He comes в настоящее время. Back to home. Он возвращается домой. Come up. Подходить к. Если скажем, came up. Подходил к. Если скажем, он будет подходить, или он подойдет, например, к черте. Как мы скажем? В будущем времени. Он подойдет к черте. He will come up to the line. Он подойдет к черте или к линии. Come down. Спускаться. Можно came down. Спускался, спускались в прошедшее времени. Спускалась. Она спускалась. Будущее можно сказать. Ну, скажем, я спускаюсь по лестнице в настоящее время. I come down stars. I come down stars. Я спускаюсь по лестнице. Come in. Входить куда-то. В помещение, <coughs> в библиотеку, в лес. Я вхожу в лес. Можно сказать forest, можно сказать wood. I come in the forest. I come in the wood. То же самое wood, forest одинаковый. Come down here. Прийти сюда или приехать сюда, если мы хотим сказать в прошедшем времени, что приезжали мы, или он приезжал, came down here, вот и все. Если в будущем задействовать элемент вил, в все то же самое. Подойти поближе, подходил поближе, в будущем подойдет поближе, как сказать в настоящее времени, подойти поближе. Come closer, come closer. А подходил поближе, came closer, вот и все. Приезжать сюда, как бы, come here, приезжать сюда или приходить сюда то же самое, come here. А как сказать прошедшее время? Мы приезжали сюда, we came here. Мы приезжали сюда, we came. Прошедшее время here. Мы приезжали сюда или мы приходили сюда, we came here. Не имеет значения. Come Ellie, Наступить раньше может быть в прошедшем времени. Came early. Следующее предложение. Come from God. Исходить от Бога. Come from God. Исходить от Бога. Происходить от Бога. Если в прошедшем времени будет came, если в будущем will come from God. Еще возьмем слово сочетание come from Russia, поступает из России, например, книга поступает из России, the book comes from Russia, а если книга поступала в прошедшем времени, the book came from Russia, а как скажем в будущем времени, книга будет поступать из России, the book We'll come from Russia. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного абсолютно нет. Дорогие друзья, наш урок приближается к завершению. Вы были на канале Питая Горбатюк. Я желаю всем удачи, успеха. Делайте комментарии, делайте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. So long. Bye. Пока. Удачи. Пока. So long. И еще раз удачи.